Лыжных новинок много не бывает, и сегодня тестим очередную новую лыжу этого сезона, на этот раз от Blizzard. Здравствуйте, Blizzard Расслер 10 на повестке дня. А, лыжа и семейство Расслеров, средняя, не зеленая, черная на этот раз. Ну, вот, и, соответственно, уже теперь ее сравниваем а, со старшей моделью, зеленой, которая, в общем-то, достаточно... Как хорошо порадовало в катании ну и поэтому от этой лыжи я в катании ожидал что-то ну как бы такого похожего, либо того же там класса, либо того же уровня либо того же по стилистике, но в общем могу сказать, что это нет это не та же лыжа, не та же лыжа то есть у нас лыжники в России очень любят часто, знаете, вот там хорошие лыжи стали там 86, да, ну, 80-ка это такая же хорошая, только поуже. Так вот нет, вот не работает. Эта масштабность не работает. Это разные лыжи. размер 10, раз одиннадцать да То есть лыжа другая совершенно и по начинке, и по жесткости, и, естественно, по катанию, потому что она дает лыжнику. Значит, у лыжи больше на самом деле проблем, чем радость. Радости, значит. Э, ну, как бы, что из радости? Из радости могу сказать, что. У лыжи очень рабочая серединка, она дает хорошую степень контроля. При такой талии, в общем-то, я отношу эту лыжи к фронтсайд фрирайду, такого внетрассовое катания в рамках курорта, для которых чаще все-таки это какая-то разбитуха и жесткий снег, укатанный, раскатанный расколбас. Вот, на жестком снегу лыжа готова давать некую достаточно, скажем так, высокую стабильность и цепкость, и хваткость. И на этом, наверное, плюсы и заканчиваются. А, нет, можно еще добавить с плюсом. Это хороший такой, достаточно веселый задник. На заднике лыжи катят хорошо, в задней стойке работает. То есть режим этих лыж это центральная и задняя стойка. Потому что носок у нее как бы виловатый такой, его практически как бы нет, да. И работать на носок в ней, ну, не получается. Она, в общем-то, для такой стилистики больше работает на ходах, на плоском введении. Такой фрискинг больше, да. Вот, это не классическое катание, это там не классик, э, не карвань, никакой ничего, то есть не трассовое катание, это такой именно такой фрирайдно-фрискинговый стиль. Вот, в таком стиле лыжа, в общем-то, достаточно эффективно, где-то, ну, эффективность я бы оценивал там из 10 на 6. То есть это не отстой, не отстой, но это и не айс, то есть не там, не фантастиш. Вот, из минусов очень у ну, лыжи, как бы... Очень посредственная стабильность на ходах, на скорости она цепляется, заставляет заваливаться назад, в принципе задник отрабатывает, но все равно как бы не хотелось бы настолько там уделять этому внимание в катании, получать больше удовольствия. Второй минус это дискомфорт при боковом проскальзе на разбитом склоне. Не хочу тоже сказать, что там прилетают прям ноги, все-все-все-все-все, и прям все-все-все, но... На самом деле уровень комфорта в данном случае, уровень дискомфорта, на самом деле, в данном случае имеет плохое соотношение между да, контроль и дискомфортом То есть мы понимаем, да, что если мы делаем жесткую лыжу с хорошей хваткой, то мы получаем хороший контроль, но теряем в комфортности Вот соотношение вот данной лыжи, оно неинтересное То есть она не настолько дает там, сумасшедший безумный контроль, насколько она потеряла в комфорте Вот лыжа действительно реально просто дискомфортна совсем и кататься на ней вот целый день, ну, надо быть в очень люто хорошей технической и физической форме. И получается, что как бы, вот ну, непонятно, зачем она нужна такая, потому что в таком моем варианте, вот, Мое мнение такое: я лучше до возьму зеленый. Вот ее же, но зеленую, вот одиннадцатую версию, и все. И будет мне хорошо. и получу я айфан, и, и проходимость, и возможность каких-то вращений, кручений. И на корке, и на Насте она будет у меня работать, как я уже отмечал это в тесте, который на сайте уже там, наверное, или есть, или будет. Ну, в общем, следите, подписывайтесь, не пропускайте. В общем. Скажу так, лыжа средняя, вот, покупать ее просто вот именно там осознанно именно ее, я смысла никакого не вижу. Вот. При варианте досталось недорого, ну, как бы вот для фронтсайда, для универсального такого внетрассового компания, когда уже... Да, Большой фрирайд не хочу, но трасса уже не интересна ну, Вполне возможно, вполне вариантно, но надо понимать, что есть лыжи как бы в этой категории намного поинтереснее Вот скажем так, вот есть намного поинтереснее, который и во трассе дадут поинтереснее, и на трассе дадут поинтереснее Хотя эту тоже я не готов вот прям в помойку прописывать, но я так думаю, что это где-то 6,5 из 10 общее, общее мнение у меня о ней в общем, будут будет интереснее детали. Заходите на сайт. В обзоре опишу в результате тестов. Пока пойду за новыми лыжами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам, чтобы ничего не пропускать. Заходите чаще на сайт. Все, увидимся в митрасовом катании. Все, пока, ребят.